У тебя свой бизнес? Хочешь зарабатывать больше? Тогда тебе к нам. Big Data знает, как помочь тебе. Обращайтесь в Асфарус. Компьютерные технологии Data Science. Анимационные ролики Line and Space. Современный метод продвижения бизнеса.